приветствую вас дорогие друзья меня зовут алла вишневецкая и это гороскоп для знака дева на февраль 2021 года это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем в феврале месяце будет сосредоточено много планет в знаке Водолей. И как следствие, много энергии вы будете тратить на шестой сектор вашего гороскопа, который отвечает за работу, здоровье и рутинные дела. Поэтому февраль может пройти у вас в заботах. Это месяц, когда у вас будет много работы, много дел, которые требуют вашего участия, которые требуют решения. Причем, когда мы говорим о шестом секторе, речь не идет о каких-то глобально важных делах. Это рутина, из которой состоят наши самые обычные будни. Поэтому, скорее всего, вы будете ощущать такую фоновую постоянную загруженность на протяжении всего месяца. Кроме того, Меркурий, планета документов, коммуникаций, поездок будет с начала месяца и по 21 число ретроградным. Это значит, что вы можете возвращаться к Прошлым видом деятельности, к прошлой работе, вы можете вспоминать о каких-то невыполненных обещаниях, либо о работе, которую вы ранее не доделали. Шестой дом это также дом обязанностей, поэтому, если вы кому-то должны, если вы обязаны выполнить какую-то работу, то вам также будут об этом напоминать. И это может, скажем так, дополнительным еще становиться грузом для вас в этом месяце. Очень важно постараться решить все эти вопросы, чтобы они не накапливались, так как вот эта фоновая загруженность, она может также влиять и на ваше эмоциональное состояние, на ваше физическое самочувствие. 17 числа будет точный аспект квадратура между Сатурном и Ураном, и будет затронут ваш шестой сектор работы и здоровья, и девятый сектор документов, юридических дел и, в принципе, сектор авторитета. О чем это говорит? Во-первых, аспект между Сатурном и Ураном будет ощущаться на протяжении всего февраля месяца. К тому же этот аспект проявляется на протяжении всего 21 года. Поэтому будьте предельно внимательны к тем тенденциям, которые возникают в феврале месяце. Если возникает ситуация, в которой вы вынуждены что-то делать, в которой вы ощущаете свой долг, обязанность, то стоит подходить к этим темам очень ответственно, так как они будут для вас актуальны на протяжении всего 2021 года. И важно не запускать это все. Аспект как ни крути напряженный, поэтому он требует вашей максимальной вовлеченности, ответственности и активных действий с вашей стороны. Скажем так, само по себе не пройдет, само по себе не. Не улетучится куда-то э, та или иная ситуация, поэтому важно это понимать уже в феврале, и тогда в последующие месяцы 2021 -го года будет намного проще по сфере здоровья и работы. С 1 по 25 февраля Венера будет находиться в вашем шестом секторе в знаке «Водолей». Это положение больше подразумевает наличие дружеского общения, хорошие взаимоотношения в коллективе. Это может быть взаимная поддержка и выручка от друзей, от ваших контактов. В целом это хороший период для того, чтобы заняться своим здоровьем. Венера ⁇ это планета любви, но в шестом секторе она не имеет возможности очень ярко проявляться в этом контексте. Но все же вы можете заниматься какой-то пусть и рутинной работой, но которая будет приносить хороший доход, либо которая будет вам нравиться в каком-то смысле. Это может быть даже работа с элементом творчества. 1-2 числа Солнце будет делать квадрат к Марсу. И опять аспект направлен на вашу сферу работы, поэтому уже в начале месяца, буквально в первых числах, вы можете ощутить какой-то импульс э, к действию. Это может быть э, внутреннее раздражение или внутреннее вот ощущение, что необходимо что-то делать. Э, и в целом лучше приступать к такого рода действиям уже с первых чисел. То есть будьте повнимательнее, какая тема будет активно включаться в вашей жизни и требовать решения с вашей стороны. 4, 5, 6 числа будет соединение Венеры и Сатурна в вашем шестом секторе на и здоровье. И это аспект трудолюбия, исполнительности, это аспект ответственности в материальном плане это может быть необходимость оплатить какие-то услуги вернуть долг это может быть необходимость выплатить по счетам выплатить человеку который выполнил какую-то услугу в целом это Период такой определенной справедливости, которую вам нужно будет проявить по отношению к кому-то. 7 числа Венера будет делать квадрат к Урану. Это может дать неожиданные расходы, а также определенные перепады настроения, когда все может идти не по плану, может нападать внезапно лень, нежелание с кем-то общаться, находить общий язык. Поэтому в целом... Энергии этого дня достаточно разбалансированы. И это может создавать трудности в выполнении каких-то важных задач. Поэтому старайтесь, скажем, большой акцент, большую ставку на этот день не делать. 8 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем шестом секторе в знаке Водолей. Это соединение даст возможность увидеть главный мотив этого месяца, главную тему этого месяца, то, над чем вам стоит поработать. Это может быть новая информация, какой-то контакт. Это может быть для вас новая информация, но окружающие, например, уже давно это понимали, об этом подозревали. Но вы только в этот момент сможете данную тему осознать, то есть в целом это очень важный день в плане понимания каких-то процессов, которые будут активно происходить с вами на протяжении всего февраля. 9 числа Сатурн будет делать точный аспект к Хирону, И хочу сказать, что данный аспект будет воздействовать также на протяжении всего месяца. Это аспект вашей ответственности, которая должна проявляться в разных направлениях. То есть в целом э, февраль — это такой месяц, когда вы должны взять на себя ответственность за несколько тем, которые присутствуют в вашей жизни. И в том числе это будет касаться темы финансов, ресурсов, оплаты чего-то, покупки какой-то важной. Это может быть даже покупка, которая так или иначе связана с темой здоровья. 10 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. Меркурий является вашим управителем, и его квадратура к Марсу может влиять на вас таким образом, что вы будете ощущать раздражение. Либо возникнет ситуация, которая будет требовать от вас активных действий, реакций, вашего вмешательства. Опять-таки в этот день не стоит пускать на самотек те ситуации, которые будут возникать. С 11 по 14 число. Период максимальных возможностей, и в том числе это будет касаться темы работы. Это может быть новая работа, это может быть какой-то прогресс в тех делах, которые вы выполняете. Дело в том, что 11 числа будет Новолуние в вашем шестом секторе, и в период с 11 по 14 число будет соединение Ретроградного Меркурия, Венеры, Юпитера. И это все в вашем секторе работы и здоровья. Безусловно, эти планеты должны открыть перед вами какие-то новые перспективы. Они должны принести что-то приятное. Но учитывайте также ретроградность Меркурия. Это проиграется таким образом, что либо вы сможете использовать упущенные ранее возможности, либо произойдет то о чем вы долго мечтали, то, что вы очень долго ждали, либо же, если это новая ситуация, то придется немного подождать, пока она сможет проявиться в вашей жизни сполна. К тому же в этот период Марс будет делать хороший аспект к Нептуну, особенно ярко это будет ощущаться с 10 по 14 число. И это может дать гармонию в отношениях с окружающими людьми. Это касается тех, с кем вы вместе работаете, с кем вас связывают какие-то дела общие. Также это касается женщин и их взаимоотношений с мужчинами. 18 числа солнце переходит в знак рыбы на месяц и фокус внимания постепенно начинает переходить на сферу взаимоотношений с людьми и партнерства. Поэтому в конце месяца может быть важная встреча, может быть важный контакт, либо какой-то человек захочет помочь вам решить какой-то важный вопрос в вашей жизни. В любом случае появится ощущение, что есть кто-то, с кем вы можете разделить свои обязанности, либо скажем, тот, кто в эмоциональном плане будет вам близок. Но 18 и 19 числа будет активная квадратура Венеры и Марса, поэтому возможны конфликты и разногласия с противоположным полом именно в эти два дня. И также это по здоровью не самый удачный период, Нужно быть поаккуратнее в плане тренировок и физических нагрузок. С 20 по 25 число Марс будет в хорошем аспекте к Плутону. Этот аспект дает много энергии, и он дает возможность много работать, но он затрагивает ваши сферы личного, личных отношений, любви, и поэтому могут быть яркие ситуации, связанные с личной жизнью в этот период. Также вы можете быть увлечены какой-то деятельностью, это могут быть активные занятия спортом, либо же нужно будет решить какой-то важный вопрос, связанный с вашим ребенком. И вы будете готовы много сил на это потратить, чтобы этот вопрос решить как можно быстрее. 27 числа будет полнолуние в Деве, в вашем первом доме. Полнолуние — это результат, кульминации завершение какого-то процесса. Поэтому в конце месяца вы будете подводить итоги. Вы будете видеть результат своих стараний, своих достижений за последнее время. Это может быть период, когда вы будете очень критичны к себе. Возможно, вам даже понадобится отдохнуть, взять тайм-аут на несколько дней, чтобы осмыслить все то, что произошло с вами за последнее время. Плюс ко всему, полнолуние дает возможность какую-то страницу вашей жизни оставить в прошлом и этим освободить место для нового. Поэтому в конце месяца у вас происходит будто бы какой-то переход из одного этапа вашей жизни в другой. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Приглашаю вас в мою школу астрологии на обучение по курсу «Натальная карта», прогнозирование. Вся подробная информация есть по ссылочке под этим видео. Приходите, оставляйте свои заявки, задавайте вопросы, если они будут. С радостью отвечу на все ваши письма. До скорых новых встреч! Пока-пока!